Друзья, всем привет, сегодня у нас будет импульсная такая живая торговля в реальном времени Но сегодня я абсолютно ничего вырезать не буду Я себе, поставлю себе временные рамки примерно в 20-30 минут Абсолютно ничего не буду вырезать, все показываю как есть Как я анализирую, да, чтобы вы все видели, как происходит вживую Итак, мы с вами сначала будем искать ситуацию на часовом тайфрейме Возможно, на часовом тайфрейме мы найдем какие-то паттерны Которые помогут нам определить потенциал движения цены Чтобы входить на более мелких тайфреймах Смотрим часовой таймфрейм в поисках паттернов. Пока что я ничего не вижу. Смотрите, доллар, японская иена. Что мы здесь видим? Давайте с самого начала. Немножко сменю цвет. Здесь мы видим огромную тень сверху. До конца жизни свечи остается 20 минут. Сверху находится у нас уровень сопротивления. Цена, естественно, ходит в консолидации, внутри определенного диапазона, от уровня к уровню. Давайте немножко еще отдалим, что мы здесь дальше видим. У нас присутствует такая обширная область скопления, да, в этом месте. То есть, вероятнее всего, а, цена у нас пробила область, теперь вновь не подошла. И, скорее всего, цена пойдет дальше на понижение. Учитывая то, что у нас здесь в предлосрочной перспективе идет отскок от уровня сопротивления, давайте перейдем на 5 минут тайфрейм, то вероятнее всего будет у нас ситуация отработка на понижение. Видим здесь уверенную свечу на понижение. Давайте зайдем здесь на 5 минут. Ситуация это не особо уверенная, чтобы заходить вот здесь, вот поэтому сумма сделки 100 рублей. Заходим мы с вами на 5 минут на понижение. То есть, смотрите... У нас произошел импульс на понижение. Далее коррекция. Мы с вами определили, что на долгосроке цена у нас движется на понижение. От сколько от уровня сопротивления мы с вами определили. Цена у нас движется на понижение. И мы заходим и следуем за ценой по потенциалу движения цены. Сумма... А, так. Забыл, что ничего не вырезаем. Так. Сумма для сделка... Точка входа для перекрытия у нас будет примерно в данном месте. Примерно в данном месте мы с вами перекроемся. По привычке я немножко залип. Забыл, что я ничего не вырезаю. Готовим перекрытие, если что. Будем перекрываться на 3 минуты на понижение. Ждем импульса до нашей линии. Переходим на минуту тайфрейм. Шикарная ситуация вырисовывается. Здесь такие уверенные свечи на понижение. Здесь не очень уверенные свечи на повышение. То есть преобладают здесь явно продавцы. Линию можно немножко перенести вот сюда вот. И ждем выстрела до данной линии. Готовимся, заходить на понижение. Импульс за линией, в принципе, уже произошел. Немножко-немножко повыше мне бы зайти, вот здесь вот, да. Заходим на понижение. И готовим опять же следующее перекрытие. В данном месте у нас будет следующее перекрытие. Мы просто с вами, ребятки, следуем за ценой по потенциалу движения цены. Две минутки остается. Три минутки до конца всех сделок. Мы с вами дожидаемся. Возможно, у нас будет здесь сверхприбыль. Но пока судить рановато. Ладно, ребятки, я думаю, вырезать все-таки э, все абсолютно не получится. Просто давайте дожидаться конца сделок. Говорить что-то, говорить постоянно, я думаю, это бессмысленно. Просто дожидаемся конца сделок. Итак, остается 10 секунд до конца нашего перекрытия. Я заходил на 3 минуты вниз, перекрывался. Перекрытие, естественно, у нас заходит в плюс. И до конца первой сделки остается 30 секунд. Дожидаемся. Остается 10 секунд. И сделочка у нас заходит в плюс. Опять же, продолжаю анализировать, ничего не вырезаем. Буду вырезать только вот ожидания да, сделок. Чтобы вам было комфортнее смотреть. Здесь у нас находится небольшая локальная область, которая будет, скорее всего, пробиваться. Давайте перейдем заново к сумме сделки 100 рублей. И смотрим с движениями цены. Пока что возможна коррекция на повышение от области поддержки внизу, локальные области поддержки. Если цена у стрельнет вниз, то мы с вами, скорее всего, зайдем. Опять же, по потенциалу. Я пока что не схожу, потому что возможна коррекция. Если у нас произойдет импульс вниз, то коррекция, скорее всего, не будет. Пока наблюдаем. Если на данном свече произойдет импульс, я зайду на понижение. Потому что, вероятнее всего, это у нас будет пробитие уровня поддержки локального. Но здесь у нас происходит импульс вверх. Поэтому сейчас возможна коррекция, и мы с вами сменяем ситуацию. Давайте смотреть 30 минутки. Далее на других ситуациях. Смотрим опять же какие-либо свечные информации, которые помогут нам определить потенциал движения цены. Неплохой такой тренд на евро-канадский доллар. Пока ничего не вижу. Везде цена стоит практически на одном месте. И здесь нет каких-либо свечных формаций, которые мне помогут. Смотрите. Валютная пара евро-шесарский франк. Огромная-огромная-огромная тень снизу. Это говорит о том, что цену резко вытолкнули с уровня поддержки. А здесь у нас находится, естественно, уровень поддержки. Угу. Смотрим более мелкий таймфрейм. 15-минутная свеча. 15-минутные свечи. Та же самая картина. Здесь у нас скопление. Цена может немножко пойти дальше вниз от этого скопления. Хотел бы я здесь размаривать на повышение, но скопление меня напрягает. От него цена может пойти на понижение. Пока что думаю. Но судя по тени, судя по тени, цены, вероятнее всего, толкнут здесь на повышение и дальше. А от скопления может быть только коррекция. Немножко спорная ситуация. После такого движения точно должна быть коррекция. Подождем каких-либо признаков разворота и будем заходить на коррекцию. Потом коррекция пройдет и мы скорее всего зайдем уже на, понеж... на повышение. В данный момент на повышение заходить смысла Нет. Окей, okay, зайдем здесь на 5 минут Пока что ждем Заходим на понижение Готовим перекрытие Перекрытие у нас будет Давайте нарисуем примерно В данном месте Половина скопления Цена доходит примерно до половины скопления По потенциалу Это практически при любой ситуации да? То есть можно зайти здесь вот первая точка входа Здесь э, на половине скопления можно перекрыться И на самом верхнем уровне также можно перекрыться Если вы видите скопление, то это у нас точки для перекрытий, Поскольку скопление является областью, да, обширной областью От которой цена будет, вероятнее всего, отскакивать и можно ловить отскоки, э, как только цена подошла к скоплению На половине и на последней линии Цена может, естественно, продавить область, там задержаться и так далее Может произойти все, что угодно Пока что происходит все по нашему плану, ждем. Итак, я думаю, перекрытие нам здесь не понадобится. Ловим сразу импульс на понижение и отскок от области. 5 секунд, и сделка у нас заходит в плюс. Отработали шикарно эту ситуацию. Что у нас насчет повышения? Пока что происходит коррекция. Все-таки я хочу отработать здесь и повышение тоже, поскольку потенциал на повышение здесь присутствует. Судя по тени... Огромные огромной тени И по области, да которая находится снизу Опять же скопление Цена дошла до самой нижней линии Опять же та же самая ситуация И в данный момент отскакивает Окей До конца часа остается 6, 6 минут давай здесь зайдем вверх на 10 минут Но в данный момент будем использовать сумму сделки 300 рублей за первоначальную сумму сделки Заходим на повышение. И точка для перекрытия у нас будет немножко пониже. Давайте посмотрим это дело на 15 минут в тайфрейме. Здесь мы с вами зашли. Точка входа будет в данном месте. Здесь находится сильная область поддержки. Насколько вы видите по желтой линии. Итак, ребятки, ждем... Конца этой сделки. Итак, друзья, остается 20 секунд. После коррекции произошло движение на повышение, как мы с вами и прогнозировали. Судя по 15-минутному тайфрейму, да. Но здесь образовалась огромная тень снизу. И вероятнее всего ценно будут толкать на повышение какое-то время. Остается 5 секунд. И сделочка у нас заходит в плюс. Итак, друзья, примерно 20-30 минут сначала торговли у нас прошло. Врезал я в ожидание сделок, да. Не знаю, как это можно не вырезать, просто бессмысленно болтать, сидеть, пока идет сделка. Всем огромное спасибо за просмотр, обязательно поставьте эту видео лайк, напишите в комментариях ваше мнение, какую-то вашу обратную связь, вашу поддержку и так далее. Буду этому очень благодарен. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.